Приветствую всех в JobSchool, с вами Долстон. В сегодняшнем уроке мы с вами поговорим о временах в английском языке. Наверняка со школы вас пугали тем, что в английском 12 времен и ими невозможно овладеть. На самом деле все просто. В английском, так же как и в русском, три времени. Прошлое, настоящее и будущее. Но есть один интересный момент. У каждого времени есть свой аспект. Их 4 Simple, Continuous, Perfect и Perfect Continuous. В конечном счете мы получаем 12 времен. Но советую вам не отчаиваться, так как самое главное знать, о чем говорит каждый аспект. К примеру, когда произошло прошлое, Past, происходит настоящее, Present и произойдет будущее, Future. В итоге мы получаем правильный выбор без какой-либо зубрешки. И сегодня мы с вами разберем каждый аспект. Давайте узнать. Аспект Simple. Как правило, говорит о самом обычном действии, которое происходит регулярно или постоянно. Continuous это действие, растянутое во времени. Оно должно продолжаться хоть сколько-нибудь. Perfect действие с результатом. У многих именно perfect вызывает трудности, ведь у нас в русском нет ничего подобного. Точно нет? А если вы увидите два таких глагола Делал и Сделал, какой из них будет показывать законченность действия, результат? Сделал, конечно. Так вот, и получается, что чаще всего аспект perfect в русском языке – это глагол совершенного действия. Perfect continuous – это когда есть длительное действие и результат этого действия. Представьте, что два аспекта, continuous и perfect, соединили, и получился perfect continuous. В теории немного запутано, но если мы рассмотрим это на временной плоскости и с примерами, то вы обязательно поймете и запомните эту информацию. Вот временная линия – то, как мы себе представляем движение времени – вчера, сегодня, завтра. На временной линии у нас изображен аспект времен simple. Возьмем пример. Go to university – ходить в университет. I go to university every day – я хожу в университет каждый день, обычно, иногда. Present simple. I went to university yesterday – я ходил в университет вчера, в 1999 году или три года назад. Это у нас past simple. I will go to university tomorrow. Я пойду в университет завтра. Или в 2016 году, или через два года. Это у нас future simple. Усложняем нашу временную линию и добавляем аспект continuous. Растянутое, длительное действие. I'm going to university now. Я иду в университет сейчас. Вот сейчас бодрый шаг по дороге в университет. Present continuous. I was going to when the phone rang. Я шел в университет, когда зазвонил телефон. Я шел по дороге длительное действие. Зазвонил телефон короткое, которое прервало более длительное. Past continuous. I will be going to from till 11. Я буду идти в университет завтра с 10 до 11. утра. Я сейчас лежу на диване и думаю, как завтра буду идти по знакомой улице в универ. Это у нас «Future Continuous». Теперь добавляем третий аспект времени. «Perfect». «I have just gone to university». «Я только что ушел в университет». «Я только вышел из дома и пошел в универ». Это у нас «Present Perfect». «I had gone to university and after that I went for a walk». «Я сходил в университет, а потом пошел на прогулку». «Я был в универе и только потом пошел гулять». Здесь в предложении в «Past Perfect» Одно действие должно завершиться перед другим действием в прошлом. I will have gone to university by the end of the week. Я схожу в университет к концу недели. Я не люблю ходить в университет, но обещаю, что схожу туда до конца недели. Обязательное условие к какому-то моменту в будущем. Future perfect. И, наконец, очередь дошла до аспекта perfect continuous. I have been going to university since 2013. Я хожу в университет с 2013 года. Или в течение двух лет. Этим временем я хочу подчеркнуть, как долго я ходил и продолжаю ходить в университет. Это у нас Present Perfect Continuous. I had been going to university for five years before I finished it. Я ходил в университет пять лет перед тем, как я закончил его. Действие было длительным, типа с 1998 до 2008 год. И закончилось все это дело в прошлом. Это, конечно же, Past Perfect Continuous. By the end of 2000 15, I will have been going to university for 3 years. К концу 2015 года будет 3 года, как я буду ходить в университет. Есть длительное действие. Хожу в университет в течение трех лет. И точка в будущем, к моменту, который я буду что-то делать. К концу 2015 года. Это, конечно же, future Как видите, логика есть в английских временах. Главное посидеть немного и понять эту логику а Самое главное, конечно же, практика. И обязательно переходите по ссылке в описании. Я оставлю больше интересных ссылок, конечно же. И также в комментариях напишите, как вам сегодняшний урок и что вы хотели бы больше узнать о временах в английском. Мы, конечно же, будем общаться в комментариях. И мы увидимся завтра. See you tomorrow. Bye-bye.